В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ во вторник 20 декабря состоялся цикл лекции академика РАН Валерия Леонтьева. Тема его выступления стала стоматология в России. Стоматология – специальность на стыке медицины и ремесла. И химия для стоматологов – это наше все, как Александр Сергеевич Пушкин для русской литературы. Профессионалы не только используют достижения фармацевтики и классические лекарства, но и как строители ждут от химии помощи в стройке, постановке пломб, запечатывание каналов, изготовление коронок, отбеливание. Стоматология, более чем любая другая дисциплина, она связана с физико-химией. Основа ее лечения, диагностики основана на физико-химических методах. Пожалуй, современная стоматология – это неотъемлемый результат наукоемких технологий, в первую очередь в области химии. Знания химии, понимание химических процессов позволяют врачу разбираться в современных методиках лечения зубов, ориентироваться при выборе пломбировочных материалов и антистетиков, предлагать пациентам качественное, безопасное, биологически совместимое лечение. Диана Шилова, Аделия Шамилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.